Опоздавшие на посадку, на посадку 730 срочно приглашаются на посадку к выходу номер 3 Пассажиры авиакомпании международные авиалинии Украины Север опаздывающий на посадку на рейсы номер 578 46, 25. и 46-25. срочно приглашаются на посадку к выходу номер 17. Пассажиры для украинских и S7 Airlines линии 5, 7, 8 и в, в Киев, 7. 25. До Киева пассажиры Терминова запрошуются до выхода номер 17. Для компания Air начинает 20 пассажиров на рейс номер 3817 в Бодрум, выход номер 21. Passengers for 53817 выход East and eight twenty one. Подождать посадку пассажиров на рейс номер 9815, Шан и Шейн, выход номер 12. Номер выхода на посадку был изменен. по 9815, Аэропорт на рейс номер тридцать в Кургадо, for Orient flight to immediately board, please, at gate 14. The gate has been Международные авиалинии Украины и С-7 Airlines опаздывающие на посадку на рейс номер 578 и 4625 и срочно приглашают на посадку к выходу номер 17. Пассажиры для Украинской International Airlines и s 7 Airlines, 5, 4. До Киева. Имmediate Украины, от S7 Airlines захочу посадку пассажиров на рейсе 570, висель, от До Киева, пассажиры Посадки пассажиров на ЕС 0, 98, 15, Шан и Шейн, выход номер 20, номер выхода на посадку был изменен. Пассажиры на посадку, flight 9815, to Шан и Шейн, immediately board, please, at gate 20, the gate has been changed. Авиакомпания Уральские авиалинии начинает посадку пассажиров на рейс номер 35-11 времени. Выход номер 22. а Номер выхода на посадку был изменен. Урал Please at gate 22 And The gate has been changed. Пассажиры авиакомпании Оран и «Лер», на посадку на рейс 3789 «Ургадо» Срочно приглашаются на посадку к выходу номер 14. Номер выхода на посадку был изменен. был изменен Электронный номер Air заканчивает на рейс 17 по выходному двадцать один. Изучение British Airways S7 Airlines паташи паташи на номер 232 аэропорт <Мой> oh. номер 13 пассажиры British Airlines and S7 Airlines flights so. to Пассажиры авиакомпании международные авиалинии Украины и С-7 Airborne, опаздывающие на посадку на месяц номер Приглашает на посадку в аэропорт Донбасс 17. International Airlines and S7 Airlines flights 578 and 4625 to Киев. Immediately board please at gate до Киева посадку пассажирю на рейсах 570 и 740 625 000. до Киева пассажиры терминала прошутся до выходов новых семнадцать пассажир Алексей, Шадрова, Казаков, Гадалина Чернышов, облетающий рейсом от 37 до 89 год году, опаздывающий на посадку. Опасывается, выходил в 14. Выходил из меня. Пассажиры авиакомпании «Орл» и опаздывающие на посадку и на рейс 30. 89 Кургадо. Срочно приглашать на посадку к выходу номер 14. Мой номер выхода на посадку был изменен. Passengers for Orient Air flight 378 to Kurgada immediately board please at gate 14. The gate has been changed. Пассажир Алексеев, Шадрова, Казахстан, Виталина, Черношов, обладающий рейсом на 37-80 градов в Хургату, опаздывающий на посадку, приглашаются к выходу 14. Выходы, извиняюсь. Пассажиры авиакомпании Метро Джер, на посадку и на лист 90-й, 10-й, 15-й, 15-й, 15 Номер 20, 1, выхода 2, 10, 1, 20, 1, 1, 1, 1, 20, 1, 1, 1, Пассажиры Демар на 17. Пассажиры авиакомпании УР и оплачивающие на посадку на РИС-3817 в срочно приглашают на посадку к номер двадцать один. 3817 срочно приглашают на посадку к выходу номер 21. Заканчивая посадку пассажиров на диск номер 3511 в ревне, выход номер 22А, номер выхода на посадку был изменен. Пассажиры для урал flight 3511. В ревне board leads at gate 22A. The gate has been changed. Пассажир Пиле, Дима, опасный мужчина, рейс 578 в Киев, точно приглашается к выходу 17. Электрофимы British Airways и S7 Airlines Затачивает посадку пассажиров. Народится номер 232 Исторых 0 В Лондон, аэропорт Фитро Выход номер 13 Пассажиры for British Airways and S7 Airlines Флансы 232 И 4003 Пассажиры авиакомпании У. Телеф, на посадку на ЛИС-3817, 1708 срочно приглашается на посадку 2, 21 в 21 Докомпания Люфт Ганза начинает посадку с на весь номер 25, 29, в Микен, выход номер 11, по был изменен. Пассажер по Микапса плать 25, 5 Gracias. Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии, обладающие на посадку «Арис-3511» в времени срочно приглашаются на посадку к выходу номер 22, а номер выхода на посадку был изменен. Пассажиры урал 3511 immediately and gate 2. The gate has been Внимание пассажиров, авиакомпании «Транс Аэро» на посадку Посадка на рейс 91.75. Закон фосс, вы признаете членов номер один. flight 9175, 2, Закон фосс, your attention, please, So the bus is yes, the bus is D will many asatko is neon. Passengers for cancer flight two five two to Munich immediately for these at gate eleven. The gate has been changed. Das ist Flugreiseflugisnummer zwei fünf zwei neun nach ja. München. Werden gebeten, sich zum Einschalten unverzüglich ja. zu zum Gate fünf zu <lacht> <lachtdenly> <sugar Poop> <danatchetti> Пассажиры авиакомпании British Airways и S7 Airlines, опаздывающие на посадку в рейсе номер 232. в а Лорнен, аэропорт Петров, точно приглашают на посадку к выходу номер 13. Пассажиры для British Airways and S7 Airlines флайки 232 и 4003. To London Heathrow Airport, immediately board please at Gate 13.